Три самые большие преграды, мешающие создать семью. Здравствуйте, мои дорогие. И сегодня мы с вами поговорим об этом. Конечно, их больше. Да? Конечно, их больше. Но я сегодня остановлюсь на трех. Первое – это не доверяю мужчинам. Да? Мужчины это чувствуют. У них нюх на это. Если они видят, что женщина им не доверяет, Достойный мужчина просто бежит от такой женщины. Он чувствует это на расстоянии и исчезает. Поэтому если вам нужен достойный мужчина, нужно это проработать. Проработать терапевтической сессии. То есть это определенные заряды энергетические. Это эмоция, это ощущение, которое мешает вам выйти замуж. И нужно с этим поработать. Они очень хорошо убираются, они перестают влиять на вас, перестают э, вас подталкивать на определенные поступки и слова, фразы. Да? То есть женщина, которая не доверяет мужчине, она всем своим видом это показывает, хочет она этого или не хочет, осознанно или неосознанно, да? то есть она всем, этим, всем своим видом показывает, что мужчине она не доверяет, что мужчины они, это какие-то такие вот, которых надо переделывать. Да? И так далее. Мужчинам от этого некомфортно. То есть представьте, что вам, всем своим видом, кто-то показывает, что с вами что-то не так. Вам тоже будет некомфортно. Поэтому отрабатывайте. Отрабатывайте. И у вас нет так много времени, чтобы сказать, что там я еще сто лет попробую, а потом начну с нового листа, пойду коучу, все проработаю, и уже тогда тут снова. Нет, жизнь такая короткая, она конечная. И нужно успеть еще стать счастливой в этой жизни. Поэтому не откладывайте себя на потом. Это, кстати, тоже любовь к себе. Любите себя и делайте все для себя ценное, важное, необходимое. Вот как можно скорее. Не откладывайте на потом. Потом больше морщинок, больше лишних килограммов, больше там всяких тараканов в голове и так далее. Дальше только трудней. Поэтому делайте. Следующее. Не знаю, где можно познакомиться с достойным мужчиной. Да? Что же делать? Да? Я знаю примеры, которые помогли девушкам выйти за миллионеров, познакомившись с ними на сайте знакомств. Но я не могу сказать, что это может сделать каждая девушка. Нет, девушки, которые смогли это сделать, они были прокачаны, достаточно серьезно прокачаны. У них была очень высокая энергетика, у них очень было сознание хорошее, у них была любовь к себе очень высокого уровня. Они понимали, что им первый попавшийся не нужен мужчина, тем более какой-то колодранец им не нужен. Да? То есть они умели ценить себя, умели любить себя, умели правильно общаться с мужчиной. Миллионеров на сайте знакомств не так много. И если вам попался, то нужно здесь правильно очень провести разговор, переговоры, чтобы не упустить его и не ошибиться. То есть как у минера одна попытка. Одна попытка. Слился, и не, может быть в этой жизни никакой следующий миллионер к вам не придет. Может, у вас не будет возможности еще раз с миллионером поразговаривать. То есть здесь нужно очень хорошо подготовиться. Также во внешней жизни, да, чтобы вовлечь миллионера на свидание вживую, да, чтобы вот первое свидание с миллионером у вас прошло, и он сказал, да, я хочу эту женщину, да, я хочу второе свидание, хочу третье свидание, нужно очень хорошо подготовиться. Здесь э, нужны э, обязательно манеры, здесь нужны обязательно умение разговаривать, умение говорить на языке выгоды мужчины, уметь э, влиять, убеждать мужчину таким образом, чтобы ему было от этого приятно и комфортно, без всякого давления, да? а вот просто словами приводить убедительные аргументы, после которых мужчина не может не вовлечься в вас. Да? Это умение вести э, переговоры, разговоры, э, вовлекающие э, и э, приятные. Да? Это тоже целая наука. То есть этому в древности учили своих дочерей. Каждая мама сейчас нам уже это много поколений не передают. Поэтому хорошо, что мы, у нас есть интернет, хорошо, что у нас здесь есть классные э, специалисты, э, опытные специалисты. Э, хорошо, что у вас есть я. Да? И не побоюсь этого слова и можно прийти ко мне на курс как задавать вопросы мужчинам и получать правильные ответы там вы узнаете базу да как правильно строить вопросы как правильно фразы строить чтобы мужчина не мог вам ни в чем отказать да? то есть это тоже очень интересные моменты дальше в физическом мире я знаю такие тренинги для мужчин какие-то там по продажам, по, по каким-то интернет продвижению, по рекламе какие-то, где мужчины интересуются да, обучением. Если в группу попадает там, 20 человек в группе, из них трое только женщин, обязательно все три женщины выйдут замуж. Да? То есть посмотрите, какие города у вас близко большие, в каких-то городах проводятся какие-то профессиональные ярмарки. Да, вот На такие ярмарки стоит походить, посмотреть на мужчин, да, посмотреть, кто из них не женат, да, кому вживую, на, на, на чтобы мужчина на вас обратил внимание, нужно тоже уметь хорошо себя преподносить, знать все трюки, как правильно присесть, если упала ручка, как правильно присесть на стул, да, как... я уже не говорю про вилки, да, какие там вилки для морисков, какие для морских их для рыбы для, и так далее. Да, там очень много моментов, нужно хорошо подготовиться. Да? То есть если вы идете на статусного мужчину, на такого мужчину, как вы смеетесь, да, это, как, как вы идете, ваша походка, ваша осанка, да, все это нужно отре, отрепетировать, очень хорошо от, отрепетировать, отредактировать да, у вас, иначе можно проиграть. Опять еще повторю, что шансов не так много. Да? Бесконечного количества мужчин нету для каждой женщины. У каждой есть лимитированная какая-то возможность. Следующее, что можно сказать. да, У девушек часто идет, ждет от мужчины мужских поступков. Да? Это третье. Да? Женщины ждут от мужчин мужских поступков. Сейчас мы живем в такую эпоху, когда мужчины не проявляют много инициативы. И если, особенно если мужчина чего-то в жизни добился, да, ему уже не хочется лишний раз услышать, что женщина его там пошлет, да, как многие женщины, когда мужчина к ним пытаются с ними познакомиться, они от того, что стесняются или от того, что у них там гордыня прыгает то вверх, то вниз, то я королева, то я ниже плинтуса, да, вот такие вот состояния, и женщины часто говорят какие-то прямолинейности, которые неприятно мужчинам слышать, и это тоже да, играет серьезную роль, то есть мужчина получает негативный опыт, и он понимает, я лучше подожду 5 минут, чем я полчаса буду уговаривать, да, и э, мужчины, которые чего-то в жизни добились, на, на самом деле к ним очень много внимания от женщин. и Они э, сами не проявляют инициативу, нет никакого смысла, все равно какая-нибудь найдется, которая проявит инициативу вместо него. Ну и те, которые голодранцы, никому не нужны, к ним, конечно, никто не проявляет инициативу, и им приходится проявлять. Поэтому вот здесь э, вот это вот ждут мужчины мужских поступков, вот это чревато, что все хороших разберут а вам останутся голодранцы, которые, даже если совершат какой-то первый-второй поступок, то дальше все, ответственность они взять не хотят. Женщину они могут только использовать, они не, не осознают вот этого закона энергообмена в мире, который везде существует, да, то есть у них там свои тараканы и свои какие-то отрицания, что женщина должна быть бесплатной и вот всем доступной. Но это на самом деле не так, да? то есть никогда так не было. То есть это реально какой-то вирус, который мужчины нам передают от одного к другому вместе с неуважением к женщине и обесцениванием женщины. И я считаю, это где-то женщины позволили с собой так обращаться, то есть наша вина здесь тоже есть. И мы тоже внесли свои пять копеек в, это вот, в создание этого вируса. Где-то мы поддавались, где-то мы уступали, где-то мы думали, что вот сейчас он узнает, какая классная в постели а потом она на меня женится, но это чаще всего так не происходит. То есть здесь важно еще включить мужчину по всем чакрам. Да? То есть если мы включаем его только по второй чакре на секс, то это еще не факт, что мужчина женится. Он должен включиться на сердце, он должен включиться на нашу мудрость и на нашу коронную чакру. Да? Вот Когда здесь идут соединения по верхним чакрам, тогда эти отношения надолго, тогда мужчина хочет строить семью, хочет быть вместе и всегда. Да? Здесь есть такая возможность уже его вести туда, куда нам нужно. Но нужно правильно его подключить под эти чакры. Хорошо, мои дорогие. Так, ну что, еще можно сказать, да, у многих женщин вот именно гордыня. Да, многие говорят, у меня нет гордыни. Ну, гордыни нет только у святых. У всех остальных, простите меня за эту прямолинейность. Есть. У кого-то маленькая, у кого-то побольше, но есть. И с ней нужно работать. Гордыня, она вот именно такое качество, которое нас вот кидает из плюсов в минус. Из плюсов в минус. Мы то классная, то ниже Плинтуса. Да? То я королева, то я ниже Плинтуса. Вот это состояние. И не нужно ее путать с гордостью. Да? Гордость – это вот такое ровное состояние. Я королева, и все вокруг меня королевы. Да? И все вокруг меня короли. Вот это ровное состояние ценность себя и ценность окружающих, а гордыня – это вот это прыгающее туда-сюда, туда, туда-сюда, и надо кого-то унизить, чтобы почувствовать себя на высоте. Вот эти вот моменты нужно обдумывать, да, и прорабатывать. То есть с гордыней тоже можно работать, и она очень классный дает ресурс, но на начальном этапе это ресурс-минус, который тянет на себя энергию, и нужно его трансформировать в ресурс-плюс, который будет давать энергию вам. И это будет уже тогда ваша помощница, да? тогда она уже становится вот этой гордостью, которая ровненькая такая, никуда она не прыгает, энергопотери не создает. Да? Э -э вот пока женщины под влиянием вот этой гордыни, они могут сказать мужчине какие-то прямолинейности, колкости, неприятности, да? Там -э не рассматривая даже его, как -э -э его поступки и его только внешность, да, они могут сказать, куда ему пойти. Да? И так далее. То есть это э, тоже ничего хорошего. Но это в первую очередь вредит женщине. Да? То есть она теряет свои э, уникальные шансы, которые могут быть вообще последние шансы. Да? Иногда натальную карту смотришь, и женщине ну, год-два. Ну, можно еще надеяться, что она выйдет замуж. Потом только прокачивать. Потом только прокачивать. Если не прокачает, вообще не выйдет. Ну, и, Знаем, сколько прошлое поколение да, женщины сидят на лавочках, одинокие, никого, всех ненавидят, да, всех не любят, всех критикуют. Правители не такие, дети на улице визжатые, та да, в короткой юбке ходят и, и так далее, да. То есть сидят только и вот про негатив вот этот гоняют, гоняют, ухудшают себе карму. И почему? Потому что у них внутри нету вот этого позитива они давно уже не проживают приятных ощущений приятных эмоций у них не умеют их проживать эти приятные эмоции не умеют себя настраивать на это состояние осознанности и очень жаль бывает этих женщин но пока они сами не осознают что им нужно прорабатываться ничего с ними не сделаешь то есть они должны осознать, должны быть готовыми идти работать над собой. Да? Тогда можно проработать себя и выйти замуж абсолютно в любом возрасте за достойного человека. То есть где-то один достойный все равно есть. Но нужно торопиться, пока их разбирают. Да? И, конечно же, нужно быть вот в этом классном состоянии, когда от вас идет свет, да? когда от вас идет тепло, когда рядом с вами комфортно. Это очень крутое состояние. И его нужно обрести при помощи труда над собой, работа со своей личностью, со своим сознанием, с освобождением от всяких ненужных программ, убеждений, привычек, которые только вредят. Хорошо, мои дорогие, на сегодня, наверное, хватит. Да? Жду вас на моем канале. Подписывайтесь на обновления, потому что обновления сейчас достаточно часто выходят. И пишите ваши вопросы, да? какие темы вас больше всего интересуют. Я буду вам разбирать их в прямом эфире э, в доступных видео, которые готовлю для вас. Ну и обнимаю вас. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии, пишите свои вопросы под, под, под, прямыми, под, под видео. Да? И Я буду обязательно их читать, с удовольствием буду читать и с удовольствием буду создавать следующее видео, уже исходя из ваших вопросов, из ваших потребностей. И еще, мои дорогие, у меня к вам вопрос. Uh, у меня есть опрос, очень короткий опрос, вы в нем даже не оставляете свои данные, ни email, email, ни, ни какую соцсеть, ни имя, абсолютно ничего, просто ваш, ваше отношение вот к отношениям с мужчинами да какие у вас проблемы какие у вас боли какие у вас трудности вот именно это вы там пишите и э, за это вы получаете подарок pdf 25 практик по любви к себе для самостоятельного э, применения дома да? для самостоятельного применения дома обязательно заполните эту форму я под видео в Ютубе тоже во всех соцсетях есть закрепленные посты или какие-то ссылки, ссылка в Инстаграме, закрепленный пост ВКонтакте. И здесь я тоже оставлю ссылку на этот опрос. Очень вас прошу, пожалуйста, поучаствуйте и заберите свой подарок. Обнимаю вас. и С вами была Елена Алексеева, женский тренер. Пока-пока.